Приветствую тебя на своем канале. Мне пришла идея снять тактику на карте пригород за медика. Но в этот раз я вам покажу не только эффективные позиции за этот класс, на которых у вас есть реальный шанс выйти в хороший плюс, но и позиции, из которых можно контрить этих самых медиков. С этим роликом стартует небольшой розыгрыш на роддон. Условия подписка на мой канал и поделиться роликом в любой из социальных сетей. Всем удачи! Первая позиция для медиков, которые не любят бегать. Находится она за этими бочками. Мы становимся за ними и выжидаем выбегающих игроков. Чаще всего они выходят на нас с правой стороны поэтому будьте всегда на готове чтобы сделать выстрел желательно берите дробовики у которых хорошая дальность в моем случае это dp12 которая выпускает два патрона сразу также подойдут следующее оружие новый фабарм в коробках удачи за варбаксы юсас 12 веном сайга в легендарной ветке и сих 12 но все же у каждого человека свой вкус и это не принципиально как вы можете заметить мы уже сделали 9 минусов в этом месте не советую задерживаться тут ибо люди будут вас выкуривать закидывая гранаты и простреливая железки Которая стоит между вами и домом Конечно, я бы был бы конченой крысой, если бы не показал, как контрить это место Можно встать на лестницу и отсюда сделать килл Но нужно это делать как можно быстрее, ибо вас могут очень быстро убить Тут также можно убить медика на той позиции Кстати, когда я играл на той мясорубке, у меня конкретно бомбило Когда я записывал геймплей, у меня, оказывается, записался еще и звук с микрофона Просто посмотрите, как у меня сдавали нервы Блять, да пошел ты нахуй БАЙ BЛЯЯЯЯТЬ Шлюха ебаная крыса бля ДА ПОШЕЛ ТЫ НАХУЙ Ты че блеть совсем шалава ебаная блень еще одна позиция на другом конце карты, вход на эту позицию находится с двух сторон, поэтому нам придется постоянно бегать и обороняться. Многие прокидывают сюда дым, чтобы враги нас не видели, но как по мне это только вас дезориентирует. В этот раз я бы вам порекомендовал оружие с хорошим темпом стрельбы и быстрой перезарядкой. Отдохнуть у вас тут вряд ли получится, вокруг спавнятся игроки, вам нужно постоянно быть на готове. Как вы можете заметить мне поставили мину и мне пришлось сменить позицию, к сожалению именно из-за этого меня убили. А теперь точки, с которых контрится крыса-медик. Забираемся на второй этаж, и тут у нас огромный обзор. палим первый вход, и также нам доступен второй вход. Как только медик немного выйдет из своей норы, сразу открываем огонь. И вторая точка на другом конце карты. Отсюда лучше стрелять из снайперской винтовки, ибо враг находится очень далеко. На этом все. Если понравился ролик, ставь лайк и подписывайся на канал. Также посмотри видео с тактиками за класс инженер на карте D17. Все, всем пока.